Мы, мы ведем свой репортаж. Пацаны вообще, ребята, классно, вообще. Особенно говори, вот тут вот вот паренек. Я то, первый раз вот, роблю такие речи. Я сам с села приехал, я, то, я по, по кино бачив, там хлопцы робят. Да, да, да, да, Огонь тема. Не, в натуре классно. Заебись. Четко. Получается, четко. у вас действительно. Умеете. Скажите, Что вы чувствуете в этот момент? Сыка, так вообще руки вот так вот дрожат, такая дрожь по телу. Как не дергается, человек? Вам нужна третья рука? Нам нужен спонсор. Если у вас есть такие, очень будем благодарны. Пожалуйста. В салон, салон больше воды. Это больше-больше воды в салон. На матовую пленку слетаются все пипевчики. Да. Это стайный инстинкт. Все работают сообща. Да. Ибо дорого, очень дорого. Это где-то ну, ориентировочно 20-25 тысяч рублей. Вы в деньгах говорите? Что вы все россияне всегда в рублях говорите? Вы единоличники. Не россияне, а москвичи. А, точно. Не россияне, а москвичи. Что вы всегда в рублях говорите? Вы в деньгах говорите? Люди? Можно, можно в гривнях. В гривнях. А если, если Галя не против? Гарыша, скажи, сколько в гривнях. Гарыша, да? Гриша, да? да на полставочки на пол это. Почему? На полную? Нормальный у вас заработка? А главное работают двое, один убирает, а что делят то на то троих то, то, то Куда по грому пошел? Вы лючок забыли, пацаны Ой, мать заругает В принципе, все ну да, Говорят, что это сложно очень, но все это врут вообще Давай я здесь его Мы вам сейчас раскроем все секреты что их нет. Все, ладошками разгладили, а дальше само высохну. Сейчас я быстренько основные моменты раскидаю, чтобы. То Я смотрю за ним. Я бы начал как бы, да, отсюда, но. Отсюда Я смотрю, у вас процесс обучения с первого дня не поменялся. Никак! Теперь мы ему даем обучение. А, я понимаю. Обучение как не делать. Скажите, чему новому вы научились? Спать. Спать, спать и ничего не делать, и жрать. Это ну, санаторий. Профилакторий, вернее. Профилакторий. Так, все, здесь немножко все, это прихватили. Потянем. Потянушечки. Может, вам от лампы отойти? А, она не работает, один хер. Так, Закусите. И все славяне обижают без спирта, а вообще начинают спирт. спирт это главное, да? Огурьес. А где лимончик был еще у нас? На улице растет. И все, вот люди тупо зарабатывают бабки тем, что они шпателями по машине водят. Ну почему? Мы еще это полиэтиленовой Будут. пленкой, это не полиуретан. Пакетом, поли пакетом поли поли там. затягиваете. Мы ночью сидели склеивали эти пакетики, если кто не знает, маленькие размеры. Как теплицу бабушки паяют утюгом. Вот, да, у нас такой же, ученый, более такой дорогой, конечно. Говорят, что это сложно. Да любой сможет это сделать. Вы купите рулоны, попробуйте. Знаешь, сколько пакет в Израиле стоит? Есть огород. Mm. Косяк. Производственная травма. А, а я слышал кольцом, ты зацепился. Да. Это Иван, это я, все. А я вообще да я работаю с кольцом в часах. Я вообще просто колхоз, красный луч. Все, можете ее туда забирать и раскатывать. Вот здесь Я. Да. Вот здесь. Видишь, ты не тяни, да, подрываю и вытягиваю. А кто из вас этот? Как его? Равин, равин, который обрезание дела. А в данном случае я, да. Потомственный. Квалифицированный квалифицированный. А как это ты стал чем, еврейским обрезателем в России? А я это, перед отъездом экспресс курсы прошел. И что вам это помогло? Конечно. Ну, смотри, режу, пацаны говорят, вообще прям четко. Мистер Плоттер. Четко! Заебись! Пацаны вообще, ребята! Могём. Все. Больше тут ничего вот не надо. Оставляем. Это да, она на газу это ездит. За саму усядется со временем. Ну высохнут, просядется. От 2 да. до 4 лет, лет она как бы дает усадку нормальную. Не, ребята рассказывали, они делали, за полтора года уселась. Быстро, но это профессионал. Ну они да, не реально ребята. Мы так не умеем. Ленивые ребята, не хотят ни молдинги снимать, ничего делать всё, да. прям по молдингу. Да. Все. А потом откуда царапины появляются. Вот, смотри. А, нет, здесь сейчас не видно. Сейчас пленку скрывает, там такая царапина вообще бомбическая просто. Ну это вы сделали, да? Конечно. В чем речь? Скажу, Салон осталось только насрать. Все, что в салоне, вот эта вся мелкая риска, все вообще. Экран обосрали тоже мы. Правильно? Даже сиденья растрескали, и то мы... Я тебя первый раз раз Ну это как бы, в принципе, все а установщики. Ну, как бы, ты отдал машину на допке, получил ведро. Да. Ушатанное просто. Ушатанное. Еще и денег с тебе да, взяли. А прикинь, вот ты там раз и не разрезал, она у тебя чук и порвалась по крылу. Это, можно сказать, обо оборвется жизнь одного установщика. Okay. Не, ну мне-то что, я как бы отсюда прыг, самолеты да. улетел, пацаны. Тель-Авив, -А -Тель Москва, Россия, да. все. Что, здесь, как вы вместе страдали? Ну, я понял, здорово. Ну, он не страдает, страдать будете вы. Окей, добро, я Вы в ответе за тех, кого притащили. Мы уже постарались за тех, которые здесь. Он же раскатал уже там раскатал и что теперь отрывать вот она сплоченность называется тут каждый сам за себя ладно ладно вернем вернемся когда они накосячат конкретно они тут уже вот закосячили пол машины машине засрали все Опа, ча. А ты что, не работаешь? А ты работаешь? Я работаю. работаю. Я, всегда, я всегда работаю. Ну, смотри, мы сейчас поднимаем вмятину, которая находится у края. И мы поднимаем ее через... Какое стекло? Боковое. Которое нельзя поднимать, потому что у него нет э, силы. Да, рамки. То есть одну я в середине уже поднял. Ага. Надо это все делать очень осторожно, потому что такие двери либо сверлится, либо разрушатся. А клеем. Либо клеем. Так Но а что клеем? Она, она находится на плюсовой плоскости. На плюсовой плоскости, и с клеем ты все равно ее не вырвешь до конца. Ну ты уже тянула, смотри, клеем. Нет, не тяну. Ничего не тянул, проще залезть крючком, мне кажется. Ладно. Попробовать. Покажи. Сейчас. Покажи мастер-класс. Ну, а что мастер-класс показать? Надо сначала добраться, до mm -hmm. Вот, Нашел? Да. мне mm нравится? -hmm. Mm -hmm. Это там у нас похрустывает чуть-чуть. Ну не страшно, я сделал тише. Короче, тут все очень просто. Любой сможет, каждый сможет. Конечно. Суйте палки. Да, суйте палки в колеса. Бери вот эту железяку, берете вот такую лопаточку. Ракель. Вот мятин костры. Оп. А, а ты доравняй кругом. Да. Все, ты смотри, ты готово. все сделал. Ты уже все готово, смотри, да? да, все, посмотри, по лампе. Агонь. Ракель, ребята. Здесь ракель. Ты это, расскажи лучше за кох химии, пока ты бездельничаешь. Ко химии классная компания. Туда сюда. Мы подяживаем его с китайскими материалами. Ну как поддержим? Берем китайский, заливаем просто бутылки от коха. Я шучу, надеюсь, вы понимаете. Ну, Не все это поймут. Многие уже отключились. Особенно представители ПОХА. Ты именно доделал. Прокатывай, откатывай. Да, вот это что, Бадан, прокатывай, откатывай. Ты что, внутрь запихал? Зачем вы запихиваешь внутрь? Вы можете пока но ну, лучше да. решить вопрос по поводу порогов. Что делаем? Да что здесь вот уже, блядь, всё, труха, здесь краски нет. Мы заворачиваем сюда или обрезаем до... На степлер. На саморез. На самореза. До так, обреза, как... да и все. Ну, так как тут все фанаты красоты и... из говна и веток, ну, я не знаю, здесь ну, как боится, в общем... Красивое выражение. Красота из говна и ну, веток. здесь да, да, да, э... без праймера будет держаться, ну, на честном слое. Ну, как вообще как, не как не... на Peugeot. Так лучше нет, сделать Peugeot так, так, хорошо, так, чтобы она держалась. На Peugeot с праймером вместе. Там там и так же краски нет. Ну, короче, вы Саиду только скажи, чтобы потом не было, ох, ах, блять, как так там. Хабиби! Хабиби, Хабиби, Блю.